Допустим, ты играл в творческом, дофига тренировался один на один, и думаешь, что набрался скилла и стал в разы сильнее. Что ты делаешь дальше? Ты идешь в соревновательную арену, как друг, дела начинают идти не совсем так, как ты ожидал. Чо кого, ребята? С вами снова я, Кит Алан, для того, чтобы поделиться новыми советами и фишками, чтобы научить вас играть в Fortnite круче. Сегодня обсудим то, через что проходили многие, когда переходили с творческого режима в арену. Это то, что их эффективность боя в арене была ниже, чем в творческом. Если у тебя также, уверяю тебя, ты такой не один. Так что сегодня разберемся, как взять скилл, который ты набрал в творческом, и применить его в реальной игре. Окей, okay, ребята, первое, что нужно понимать, это то, что творческий режим очень полезен в тренировке механик. Но это совершенно другой игровой режим. В креативе можно научиться быстрее строить, редактировать постройки, подтянуть АИМ. И тут есть огромное множество инструментов, которые помогут тебе в этом. Но этого недостаточно для того, чтобы стать реально крутым соревновательным игроком. В арене ты играешь по-настоящему, и в ней много мелких нюансов, которых нет в креативе. К счастью... Когда ты поймешь, о каких нюансах речь, ты сможешь научиться переносить свои новые скиллы в арену, а позже и в любой турнир, в котором ты хочешь отметиться. Позволь спросить, читаешь ли ты, что можешь играть лучше? Правда в том, что, скорее всего, можешь. Потенциал играть лучше есть у каждого, включая тебя. Все, что нужно, это двигаться активнее в правильном направлении. Очень важно понимать, ребята, что пинг в креативе работает не совсем так, как в самой игре. Пинг варенье может быть совсем немного выше, но эта разница может повлиять. Даже если у тебя никогда не было проблем с пингом раньше, может быть небольшая задержка в действиях, которой хватит для того, чтобы ты решил, что ты недостаточно хорош. Ты можешь даже начать замечать, что строишь не там, где хотел, или редачишь не то, что нужно. Это все потому, что мышечная память привыкла к настройкам креатива. Если такое происходит, значит ты пытаешься строиться быстрее, чем обрабатывает сервер. Во время стрельбы ты можешь начать замечать потерю в том, Точности. И это не значит, что ты вдруг стал хуже в этих механиках. Твоей мышечной памяти нужно просто привыкнуть и подстроиться к реальным играм. Такая же фигня с FPS, который выше в креативе и ниже в батл рояле. Но, к счастью, FPS можно контролировать даже в креативе. Так что пока ты не обзавелся крутейшим железом, поиграй пару игр в батл роял, и выпиши среднее значение FPS, а потом просто ограничь FPS в креативе. Таким образом, при переходе из креатива в арену не придется привыкать хотя бы к фреймрейту. Еще один хороший совет. Попробуй поменять стиль игры. Ты можешь быть самым быстрым в креативе среди друзей, но попробуй чуть замедлиться и играть более вдумчиво. Так ты перенесешь скилл намного быстрее. Опыт, который ты получил в креативе, может сделать из тебя хладнокровного киллера. Предметы также имеют важную роль в вопросе переноса скилла. Одна из приятностей игры в креативе – это открытый доступ к любым предметам любой редкости. Очень важно привыкнуть к разному урону и скорости перезарядки. Ты можешь реально круто стрелять, но нужно понимать, что в начале игры у тебя будут зеленые и серые стволы. В этой игре не всегда есть доступ к любимому оружию, и иногда приходится сражаться с тем, что имеется. Ведь варенье не такой быстрый темп, как в креативе. Тут тебе нужно тратить время на фарм материалов, на лутинг и на ротации. А еще, есть вероятность, что другие игроки, с которыми ты столкнешься, просто найдут лучший лут в сундуке. А это уже и не скилл. Иногда нужно просто везение. В любом случае, нужно сфокусироваться на плане и решать проблемы по мере их поступления. Если ты умничка, то по ходу игры это даст свои плоды. С этим хорошо помогут готовые маршруты и хорошее приземление. Никогда нет гарантии, что у тебя будет лучший лут со старта. Но правильные маршруты обеспечат тебя лутом, которого тебе хватит до самого конца катки. А до тех пор, не упускай возможности нафармить побольше материалов, найти лучшее оружие, и снаряжение. Одна из знаковых фишек Фортнайта – это буря, которая медленно покрывает карту по ходу матча. Многим это может показаться незначительным, но часто игра в креативе может отучить следить за временем, как вдруг ты бежишь от бури и в процессе теряешь хп. Но и это еще не самое опасное, что может сделать буря. Теперь ты сфокусирован не на игре, а на том, как бы побыстрее добраться до кольца. Некоторые игроки просто ждут таких на краю зоны и просто собирают фрифраги. Пока ты бежишь безоходно. В безопасное место ты можешь не заметить игроков неподалеку. Так что не забывай поглядывать на таймер и следи за тем, чтобы ты всегда мог быстро ротироваться до безопасной зоны. Одна из наикрутейших фишек креатива это то, что у тебя бесконечное количество материалов. Поэтому тут так легко учиться строиться или дачить. Но вот в настоящей игре за этим нужно следить. В теории ничего сложного, но нужно знать, где найти столько, и все время следить за тем, сколько у тебя еще осталось. Например, в мете восьмого сезона офигенные места для фарма кирпича – это места крушений. Здесь ты можешь найти очень много камней и собрать с них кирпичи для строительства. Запоминай, где ты можешь набрать ресурсов. Это поможет тебе при создании маршрута. Другой пример – это мини-базы, на которые можно падать, чтобы набрать металл. Мониторите места, типа вот таких, они помогут вам заполнить инвентарь, а также дадут вам отличный старт. Короче, работай над маршрутами, выбирая лучшие споты, и тогда, когда настанет время строиться, ты будешь уверен, что материалов у тебя в достатке. Самая большая разница между игрой в креативе и ареной, это игроки, с которыми ты сталкиваешься. Есть огромное множество людей, считающих себя богами креатива, но дело в том, что настоящая игра – это тебе не раз на раз. Тут ты играешь против целого лобби игроков, которые ныкаются по углам, ищут ресурсы и фраги. Это меняет все. Если ты закусился с оппонентом, всегда есть вероятность того, что придет третий, застанет вас врасплох и убьет обоих. А еще, у разных игроков разный уровень игры. Найти того, с кем будешь драться один на один, кого-то из друзей, например, это отличный способ натренироваться. Но это может также и мешать в какой-то мере, потому что ты привыкаешь к одному и тому же уровню игры. Хуже от этого, конечно, не станет, но в какой-то момент придется менять оппонентов, чтобы продолжать развиваться. Ты можешь настолько привыкнуть к игре своих друзей, что когда начнется настоящий файт, ты встретишься с мувами, которых не будешь ожидать, потому что головой ты будешь в файтах против людей, которых ты хорошо знаешь. Лучший способ этого избежать – просто продолжать играть в арену и привыкать к происходящему. Вообще, по по большому счету, игра в арене помогает со всем, что мы обсудили в этом видео. Если много тренируешься, обязательно отвлекайся от креатива и фокусируйся на настоящей игре. Тебе может казаться, что это замедлит прогресс, но так тебе проще будет возвращаться в Батл Рояль. И давайте не будем забывать о постоянных обновлениях карты. Окей, okay, ребята, дальше речь пойдет уже не о скиле, а о том, как твой мозг реагирует на стрессовые ситуации. И это реально важно. Давай представим простую ситуацию. Ты решаешь какую-то задачу на бумаге, и, может, ты справляешься неплохо, но потом тебя просят сделать это перед толпой людей, перед целым стадионом, и тогда, может, ты задумаешься, блин, а я нигде не ошибся. Ведь, конечно, можно позволить себе ошибиться, пока делаешь что-то самостоятельно. И пока это не несет последствий. Также и с креативом. Если умираешь в креативе, то ты моментально респаунишься и пробуешь снова. И это классно для тренировки механик, но в настоящей игре возрождений нет. Если ты умер, то ты проиграл. Плюс проигрыш варенье еще и очки забирает. И каждый раз, когда проигрываешь, кажется, что душу рвут на части. Помимо развития скилла в креативе, также развивается самоуверенность. Если тут ты разваливаешь, то, скорее всего, думаешь, что сильный игрок. Но переход в арену может это изменить. Ты, к сожалению, можешь решить, что не так уж и хорош. Будь то смерть от подсоса, или от снайпера, или в ранней игре, это неприятно. Да, компетитив – это компетитив. Тебе нужно мышление, с которым ты будешь переигрывать врагов. А также тебе нужно перестать думать о плохом и просто сфокусироваться на своем файте. Это вещи, которые ты можешь контролировать. Как только ты отвлечешься, успокоишься и соберешься, ты сможешь направить свой скилл в нужное русло. Ну что, ребята, вот и все на сегодня. Теперь вы чуть лучше подготовлены к творческому режиму. Ну, я надеюсь. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, а также на мой инстаграм. Слушай, мы все тут в тебя нереально верим. Продолжай играть, и у тебя все получится. Еще увидимся.